Бисмиллах. Ассаляму алейкум и рахматуллахи дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами будем проходить одиннадцатый урок арабского языка из школьной программы от Министерства образования Саудовской Аравии. Итак, одиннадцатый урок. Буква «та», ТА. ТА. ТА. Мягкая буква ТА. ТУФАХОН. Яблоко. ТУФАХ. ТУФАХ. ТА. ТУФАХ. Яблоко. Также тадж, тадж, тадж, корона на голове королей или королев тадж, короны тадж хатм, хатм здесь уже буква т в серединке слова хатм, кольцо миф тах, миф тах та здесь тоже в серединке слова МИФТАХ, ключ та, ти как она пишется? Это надо будет много-много-много писать, разукрашивать разными карандашами букву ТА. И вот здесь еще разные-разные-разные орнаменты, разные красивые рисунки. Вместо того, чтобы рисовать каких-то изображений живых существ, мы учимся рисовать разные красивые орнаменты. Так, смотрим. Буква ТА. ТА. ТА мамдуда. ТА мамдуда, у нее оба конца вытянутые. Есть ТА марбута, когда связанные два, конь... два конца. А здесь ТА мамдуда. ТА мамдуда. ТА с двумя точками. Давайте посмотрим, какие же слова. Например, гаечный ключ. Мифтахон. Мифтах. Здесь тоже есть буква ТА. мифта «Та, та, мифтах. Или другой ключ, обычный, дверной ключ. Мифтах Фатаха. Открывать. Фатаха. У нас даже открывающая книгу. альфа альфа Там есть две буквы та. Одна та Марбута, одна та Мамдуда. Фатиха. Дальше смотрим. Такси. Например, машина Саяра, такси, такси, или Саяра Уджера. Байтун, там тоже есть буква Та, байтун, Та, в конце слова Та, байтун. Корона, например, Таджун, Тадж. Дальше у нас яблоко, Туфахун, Туфахун. Туфах и книга книги. Китабун, кутубун. Китабун, кутубун. Там также есть в серединке слова буква ТА. Значит, перед нами слова, в которых присутствует буква ТА. Смотрим текст. Калят, нурату, нурату, калят. Смотрите, калят. ТА с слово слове «калят» – «сказала». «Калят» – когда вы увидите слово, в котором есть «та-сукуном», вы узнаете сразу ее, это слово, что это слово – глагол. «Фиаль». «Фиаль». «Калят» – на конце у него «та-сукуном». И переводится как «сказала». Например, «села», «джалясат», «катабат» – «писала», «караат» – акелят. Кушала. Захабат. Пошла. Везде тассы сакуном. Это признак того, что это слово фиаль. Это слово фиаль, глагол. Итак, калят. Сказала нурату. Нурату. Девочка по имени Нура. Она уляввину салята факихатин. Она уляввину, я разукрашиваю, уляввину ляун от слов. Краска улявину Разукрашиваю. саллета саллета значит корзинку факигатин. с фруктами фисаллети в корзинке ту -фахун. смотрите ту -фахун. яблоко гатинон Ватинун. тин инжир тин инжир а тут он и тутовник. Сумма уродтибу альвани. Затем я уродтибу привожу в порядок мои краски альвани. У ла арми я не бросаю альварака бумагу алл арды алл арды на землю. нурату نورة أن أولو سلة فاكهاتين я разукрашиваю корзинку фруктов. Фиссалляти туфахун, в корзинке яблоко, ватинун, инжир, и инжир ватутун и тутовник. Потом я привожу в порядок свои краски арми аль Я не бросаю бумажку на землю. А Задание. Акурау. Я читаю. Акурау. Тутун. Тутовник. Туфахун яблоко. Тинун. Инжир. Уротибу. Приводить в порядок. Я привожу в порядок. Калят. Она сказала. Она сказала. Тутун туфахун. Тинун уротибу. Калят. Значит, туфахун, мы сказали, это яблоко. Туфахун. Туфахун. Найдем это слово здесь, среди перечисленных. Второе слово. Туфахун. Так, дальше. акроль калимат. Мне нужно здесь читать слова. Я читаю слова. харфа Потом я должен букву та проговорить с огласовками. Итак, та с фатхай. Та. Тарми. Тарми. Тарми. Она бросает. Или ты бросаешь. Туфахон. Туфахон. Она бросает. Тарми. Туфахун, туфахун, яблоко. Итак, торми, она бросает. Торми, туфахун, яблоко, туфахун, тас, дом ту, туфахун, тинун, тинун, инжир, тинун, инжир. Итак, тофхахун, мы уже с вами знаем, что такое туфах, что такое... И что такое тарми? Туфах яблоко. Туфахун яблоко. Так, дальше смотрим. Та с фатхой та. Та с домой ту. Та с ты. Та тути. Потом с продлением с маддом. Та ту ты. Та ТИ и у нас слово «байтун». Так, дальше. «Та» в начале, «та» в серединке, «та» в конце и «та» самостоятельно. смотрите, как пишется буква «та». «Та». «Та» в начале, например. «Таджун». «Таджун». «Тадж». «та, «Та» в начале слова «таджун». Кутуб, кутуб, кутуб. В серединке слова. Книги. И байтун в конце слова. Байтун. Та в конце слова. Байтун. Итак, та в начале, та в серединке, та в конце и та самостоятельная буква. И у нас слово такое красивое. Байтун. Байтун. Та в конце слова. Барка Следующее задание мы должны просто много-много писать. Та в начале, та в серединке, та в конце и та самостоятельная. Здесь нужно все-все-все-все-все записать. Та нужно написать. И новые слова. Как? Яблоко по-арабски. Кто знает, тот должен произнести. Яблоко по-арабски. Или, например, дом по-арабски. Как? Вы теперь уже знаете. Дом по-арабски. Ключ, например. Как? Ключ по-арабски. Еще один ключ нарисую. То же самое. Вы должны уже знать эти слова. Корона. Как она по-арабски звучит? Еще один ключ. Древний такой ключ. От комода. И книги. Это вы должны уже знать эти слова. Яблоко, дом, ключ, корона, книги. И пишите букву ТА. На всю страничку пишите букву ТА. Так. Уляхеду тамарбута. Уакурау. Значит, у нас здесь слова есть. Три слова, на конце которых есть тамарбута. Запомните, если вы увидите какое-то слово в конце, у него есть тамарбута. Вот такая красненькая, даже она выделена. Это слово, даже вы, если вы его не знаете, оно женского рода. Это слово в женском роде. Салля. Салля корзинка. Факиха. фрукт какой-то. Хужера, комната. Сальлетун, факиha тун, хужератун, тун, Корзинка, фрукт, комната. Сальлетун, сальлетун, корзинка. Когда мы идем в магазин салля. Там в магазинах есть корзинки. Факига. Например, факига киви. Или факига манго. Или факига еще авокадо. Или какой-нибудь другой фа... Давайте еще нарисуем. Например, факига ляймун. Например, ляймуна. Или, например, красивая, вкусная вкусная клубника. Фарауля. Фарауля. Факига. Дальше худжера. Комната. Картина там есть. Потом есть компьютер там в углу стоит на столе. Потом какая-нибудь лампа мисбахун есть. Потом кресло такое удобное. Можно в нем сидеть и уроки учить, и слушать уроки, и смотреть видео. Потом стол какой-нибудь письменный Это называется худжера. Худжера. Комната. Комната. Масмумуаллимик. Масмумуаллимик. Как зовут твоего учителя? Масмумуаллимик. Как имя твоего учителя? Маллим ⁇ это учитель. Кя ⁇ твой. Обращение к мужчине. Кя ⁇ это твой. Ки ⁇ это к женщине обращение. А здесь Масмуаллимик. Это как имя твоего учителя. Мы обращаемся к мужчине. Масмуджадик. Как зовут твоего дедушку? Масмуджаддик. Как имя твоего деда? Масму-мадерасатик. Как называется твоя школа? Масму-мадерасатик. Масму-мадинатик. Как имя твоего города? Вы обратили внимание, что в конце «кя-кя-кя» это означает «твое». А «ма» это «вопрос». «Ма». «Ма». Вопросительная частица. «Ма». «Ма». Мы можем сказать ма «Ма-исму». «Как?» «Как?» «Масму-джаддик». «Масму-муаллимик». «Масму-мадрасатик». «Масму-мадинатик». «Ма». «Ма». Так, дальше. Смотрим. «Акро-аль-калимати». Я, значит, читаю слова и обращаю внимание на там арбуту Мадарасатун, Мадарасатун. Мадарасатун. Школа. Саллатун. Корзинка. Саллятун. Корзинка. аль альмуфидату, Аль-муфидату. аль, аль Полезное. Муфида. От слова Фаида, полезность. Муфида, полезное. Масфуфа. Масфуфа. Мы, мы это слово проходили, масфуфа, от слова саф в ряды все стоят, например, стулья в ряды выстроенные, масфуфа, или дяди, когда намаз читают, э, все они масфуфа, ряды, ряды прямые, выстроенные, нога к ноге, плечо к плечу. Не так, как сейчас намаз читают во многих государствах, расстояние между друг другами, полтора-два метра, ля-йлях, это все неправильно. Масфуфа мы должны читать выстроенными в ряды. Плечо к плечу, нога к ноге. Дальше. Арсумуаламатан. Я должен нарисовать правильный рисунок. Фаука калимати. Поверх слова. Аляти табдау харфита. Который начинается с буквы та. Сумма актубу. И потом я должен еще написать эти слова. Итак, мы, мы должны галочку поставить над тем словом, где буква ТА. Первая буква ТА. Например, Тамрун, финик. Здесь нужно поставить галочку, правильно или неправильно. Впереди буква ТА или нет. Таркабу, Таркабу, садится. Ляибат, Ляибат, играла. Таджун, корона Тимсахун. Крокодил. Тимсахун. Крокодил. Значит, где буква ТА в начале слова, мы ставим галочку. И все слова нужно будет написать. И перевод. Тамрун таркабу ляибат. Таджун. Тимсахун. Следующее. Здесь нужно соединить между словами и буквами. И потом написать уже правильное слово. Мадраса, какой мы та здесь напишем? Та марбута отдельная, или там арбута слитная, или та обычная. Вот здесь мы должны написать правильно. Мадраса, Худжера. Мадраса школа, Худжира, комната, Ту. Какое та здесь не хватает? Напишите тутовник. Актубу маю мля, Здесь. Четвертое задание. Нужно написать то, что вам начитывает учитель. Значит, тут тутун пишите. Мадрасатун. Мадрасатун. Тутун. Мадрасатун. Туфахун. Туфахун". Колят. Калят. Нурату. Нурату. Тин. Тиин. тин, тин. Саллетун. Или салле. Салле. Ну и последнее слово мы возьмем. Мифтахун. Мифтахун. Мифтахун. Это вам диктант. Написать восемь слов. Текст. Берем теперь текст. «Аль-Джару аль вафи «Аль-Джару аль вафи аль -аль Значит, «Джар» — это сосед. Сосед. Сосед. Какой хороший сосед, смотрите. Который выполняет а, вафа. Вафа. То есть, он выполняет какие-то свои обязательства. Верный сосед. «Аль-Джару верный». То есть человек верный, верный сосед. Кяна Гунакя роджулин. был. Гунакя там. Роджуль один человек. Роджуль какой-то человек. Исмугу там мам. Его звали там Его имя там мам. Там мам. Яскну Фибустан. Он жил, который он живет. Яскуну, сакана яскуну, фибустанин, в саду. Джамелин. Бустан это сад. джамиль красивый. Фибустанин джамилин. Фи. Бустанин джамилин. Если Фи приходит перед именем, перед словом, то мы должны знать, что после Фи приходит имя, и оно будет заканчиваться на Фибуста Фибустанин. Фи Бустанин Джамилин. В прекрасном саду. Уайазрау оттуда. И он выращивает оттут тутовник. Зарайазрау оттуда выращивает. То есть занимается зира земледелием. Оттут тутовником. То есть выращивает тутовник. Валяйнаба. Айнаба. Это виноград. Уатин. И инжир выращивает, ля илля Аллах. Ват-туфах, ват также яблоки. Ва-яксибуль мала. Касаба-яксибу. Касаба-яксибу. То есть зарабатывает денежные средства, деньги. Аль-маль. ваяксибуль маля, мала. аль вафир, аль вафир достаточный. Ему хватает этого. Зарабатывает обильное имущество. МАРИДА ТАММАМУН Заболел. МАРИДО заболел. ТАММАМУН Заболел этот мужчина, которого зовут ТАММАМ. УАЛЯМ ястате УАЛЯМ ЯСТАТЫ То есть он не смог. АЛИХТИМАМ ИХТИМАМ это заботиться БЕЛЯЖДЖАР Своими деревьями. То есть АЖДЖАР, ШАДЖАРА, АЖДЖАРУН Деревья. Не смог он проявлять заботу о деревьях. МАРИДА ТАММАМУН я ЯСТАТИА АЛИХТИМАМА биль АШДЖАРИ САМЯ ДжАРУГУ Его сосед ДжАРУГУ ДжАРУГУ Сосед этого там Таммама САМЯ услышал БЕМАРАДЫГИ О его болезни ФАЗАРАГУ И посетил его ФАЗАРАГУ И посетил его Смотрите, какой хороший сосед, который пришел к этому там маму посетил его правда если человек болеет мы уже говорим не зияра а мы говорим уже я значит здесь нужно сказать фаадаху ада я ауду когда человек болеет нужно посещать больного посещение больного означает не зияра Зиара – это мы можем друг к другу ходить, зиара в гости, посещение. Но когда именно больного, риада, риада, даже в больнице есть такое слово, риада тульмарид, посещение больного человека, риада, риада – место, где проводится обследование. Итак, читаю еще раз: аль-джаруль вафий, аль кяна вафий, кана اسمه تمام يسكن في بستان جميل ويزرع الطوت والعنب والتين والطفاح ويكسب المال الوفير مرد تمام ولم يستطيع الاهتمام بالأشجار سامي أجاره بمرضه فزاره بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا خير الجزاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك